Хабаровск сделал то, что не удавалось еще никому в новейшей истории России. 30 тысяч протестующих. Без лидеров, без партий. Да, в Москве было 100 тысяч 9 лет назад. Но в Хабаровске живет 600 тысяч человек, а в Москве на 12 миллионов больше. Они за Фургала вышли? Конечно, нет. За себя. И с ЛДПР, которая сразу от них открестилась – и с Фурголом все понятно. Фургал был скучнейшим депутатом Госдумы, которого вынесло в губернаторы на протестном голосовании. За него проголосовали два года назад просто потому, что он не кремлевский, не московский. А сейчас Хабаровск зачистит, Постараются испугать. И пришлют им нового Губера, согласованного. А во всем остальном точно такого же. Сценарий подавления отработан на Осетии и на Ингушетии. Арестовать, посадить, а журналистов заткнуть рты. Что уже вообще легче легкого? Журналисты теперь и Путина враги, и Навального одновременно. Если, конечно, вы еще не путаете журналистов с пропагандистами. Никто же в здравом уме и твердой памяти Соловьева или Симонян журналистами до сих пор не называл. И все быстро забудут Хабаровск, кроме, конечно, самого Хабаровска. Почему это важно? Ко всему прочему, еще и потому, что у гражданина Фургала убойные статьи. То есть ему положен суд присяжных. А суд присяжных у нас по месту жительства подсудимого. То есть в Хабаровске. В Хабаровске его будут судить. Ну, нет, конечно. Можно наплевать на Уголовный кодекс, Недуголовно-процессуальный кодекс. Не на то уже плевали. Он как на Конституцию наплевали. И ничего. Что уж там кодекса. Но все же, рано или поздно, а кто-нибудь обязательно окажется текстильно предельной фабрикой «Невка». Это с нее началась февральская революция 1917 года. С тишайшей женской фабрики. Это они, работницы ниточного цеха. Вышли на улицы Питера и поглотить на бунтующих баб вышли все и присоединились. Кстати, сейчас на фабрике невка бизнес-центр. Само собой. На месте Хабаровска тоже скоро будет бизнес-центр. Причем, скорее всего, китайский. Большой Уссурийский остров. Остров Тарабаров. Это рядом. Там дачу Хабаровчан были. И вот они были отданы Китаю в начале двухтысячных, именно Путином. Кто там голосовал по поправкам Конституции за территориальную целостность? У спросите. Сколько русских земель отдано втихаря просто так? Где плахнет еще? Как говорят политологи, предсказательная сила на этом горизонте невелика. Так она не только у них невелика, она в Кремле еще меньше. Оттуда вообще горизонта не видно а главное, не видно глубин, и все барометы взорваны и признаны иностранными агентами. Если сказать по правде, а не по марксизму-ленинизму, то роль личности в истории очень велика. Когда система будет рушиться, а это неизбежно, возникнут талантливые люди, которые сейчас ни сном, ни духом не собираются сделать того, что они сделают. И люди эти будут совершенно случайны. От того, какими они окажутся, таким и будет наше будущее. Так что берегите друг друга.